очень просто ты залетаешь в мой телеграм-канал и в нужный момент скидываешь свои шедевральные сборки чтобы я их взял на тест-драйв это классная практика для расширения кругозора так что даешь народные сборки сегодня будет чуточку необычный материал я взял 4 рандомные сборки подписчиков к слову всем огромное спасибо кто отозвался и взял дополнительно еще 4 сборки тоже от моих подписчиков но которые меня меня поддержали на бусте дополнительно, так что сегодня будет не кислая заруба подписчиков против бустеров. А кто выиграет в этой схватке, решать только вам. Короче говоря, здорово, мужские мужчины! Решил, значит, я начать с ЛКА-24. Пока искал сборку, наткнулся на вот этого брата-брата с ником Даруакумирай, надеюсь, правильно прочитал. Он закинул вот такую комплектацию на ЛКА-24, которую я сходу могу рекомендовать. Ибо лично для меня тут все соблюдено, а за коллиматор отдельное спасибо. Странное дело, правда, в катке произошло. Вроде сборка стандартная, но почему-то меня челы душили нихерово с Кригов, вообще не мог их перестрелять. Еще и пистолет-пулеметы на дистанции мне давали жару, хотя, казалось бы, должно все быть наоборот. На ближней дистанции, как вы понимаете, я прикуривал еще ярче. В следующую игру я решил взять сборку от своего бустера — рядового Чейрина. И она, как бы помягче сказать, очень нестандартная. Саня мне сказал, чтобы я обязательно брал перк Курас, чтобы раскрыть потенциал данного сета, ибо здесь он выкрутил кучность стрельбы от бедра. И знаете, вблизи это достаточно сильная штука при как раз таки использовании стрельбы от бедра. Это работает очень просто. Когда вы встречаете противника, то конечно первым делом входите в режим прицеливания, чтобы точнее затречить врага. Но если вы накрутили точность от бедра, то вблизи вы не теряйте драгоценное время На заход в режим прицеливания От чего вести огонь мы начинаем сразу же И в принципе за счет этого Мне и удавалось забирать соперников Должен отметить, что кучность Очень душевная и примерно метров До восьми можно парнишкам Выписывать нехреновые такие путевки На респаун. Если в первой сборке Все стандартно и я бы ее Не видоизменял, то во второй Я бы убрал коллиматор и поставил бы увеличенный магазин Ибо его мне очень сильно не хватает при стрельбе в close от бедра. Не стоит забывать, что не все летит в точку и какой-то процент пуль просто уходит в молоко, поэтому, мой дорогой рядовой черин попробуй поставить увеличенный магазин. Если зарядить тезис по этой схватке сборок, то очень они уж разные. Одна классическая, а другая экспериментальная, в которую я бы небольшие корректировочки внес. Первую рекомендую использовать на постоянку, если кто-то кайфует от lk 24 а вторую чисто под настроение, чтобы врываться на точке и танцевать чиктоник. Переходим ко второму дуэту и смотрим на ДРЭАЖ. Первую сборку я вырвал у Хусана. Как видно, дядя улетел в точность и контроль, параллельно бафнув дистанцию. Ему противостоит мой бустер мифончик. Запикать пришлось по правилам ютуба. У него комплектация вот такая и, откровенно говоря, она мне ближе по духу. Я бы тоже что-то в этом стиле собрал, заменил бы только ствол мип легкий на лазер с кучностью. Кстати, в мясные режимы я уже беру, а вот если вы будете чилить в бомбе, линии фронта или в командном мою, тогда лучше воздержитесь от такой идеи. Кстати, на префайре чувствую, как кто-то из зрителей думает, что сейчас я буду топить за вторую сборку. Как ни странно, но нет, мне понравилась первая сборочка на контроль. Во-первых, все очень классно приручается. Во-вторых, кучность стрельбы приятно удивляет. Благодаря этому на средних и дальних расстояниях парни Мешки выхватывают вкусняшки только так. Со сборкой миферонщика все по-другому. моноитный глушитель хоть и дает полезный метраж на дистанции, но штрафует на скучностью и временем прицеливания. К тому же дядя взял легкий ствол МИП. Как говорил классик, не надо дядя, бери за место него лазер ОВС, он больше скорости ко времени прицеливания добавляет и в нагрузку еще кучность повышает. Я успел немножечко пострадать на дальних расстояниях из-за такой вот кучности, но ничего страшного, все решается и исправляется. Первую сборку от Хусана я рекомендую ребятам, играющим в 2-3 пальца, а еще ребятам, которые не используют гироскоп, забирайте и приятно удивляйтесь, а все остальные меняйте ствол мип на лазер и получаете на выходе бодрую классическую сборку на DRH. Сейчас перескакиваем к бодрым пистолет-пулеметам, которые незаслуженно остаются в тени, но сперва посетим бодрую и незаменимую группу ВКонтакте по Call of Duty Mobile. Незаменимая она, потому что там публикуются самые свежие новости и материалы про будущие обновления и нововведения. В беседе группы можно с кайфом найти себе товарищей в команду. А в обсуждениях с отзывами можно чекнуть, сколько людей остались довольны после того, как обратились к Никите Петрову, чтобы задонатить в игру со скидочкой. Сейчас появилось ограниченное предложение, с помощью которого тебе на аккаунт с закрытым магазином Никита сможет прислать сипишки. Как мы видим, политика Activision не донатить определенным регионам раскрывается в полной красе. Уловочек дохренища, но ты все-таки торопись, ибо это предложение ограничено. Ссылка на сообщество и Никиту в описании. Скорее глядим на ХГ-40. Рандомно я наткнулся на сборку Назара. Она выглядит вот так, а вот так выглядит комплектация от моего бустера Юнита. Парни даже одинаковый скин зарядили на ХГ-40, да и плюс-минус одинаковые ее собрали. Разница буквально парочкой обвесов. Но надо же как-то мне сделать выбор, и я бы в опорку взял сборку все-таки от Юнита. Тут и магазин увеличенный чуть больше, и лазер для стрельбы от бедра имеет. Казалось бы, разница всего лишь в рельефной обмотке рукоятки, но вот именно из-за нее сборка Назара чуть проигрывает. Дело в том, что выгоднее ставить лазер от бедра, который улучшает задержку перехода от бега к стрельбе больше, нежели рельефная обмотка. Она еще и дополнительно штраф накидывает не самых приятных. Поэтому, дядя, лучше ставь лазер, если ты топишь за подвижность. Меньше штрафов, лучше кпд в матче, все просто. Кстати, ловите приятный бонус, брата. Братья. Любую сборку пишите в комментариях под этим выпуском. Я также рандомно выберу и возьму на тест-драйв. Но только при условии, что ты подписан на данный киноканал и вместе с другими брата-братьями скооперируешься и накидаешь 3000 кулакищей. Это нужно для того, чтобы я понимал продолжать такую рубрику или на нее забить болтушку. Ну и в финале действия у нас тут тусуются GKS. ГКС, назвать как хотите. И рандомно я наткнулся на вот такой замес модулей, которые прислал мне вот этот господин. Тут понятно и без слов, что меня удивило. Я, конечно, поиграл с такой хохоряшкой и осознал, что лучше всего сюда брать два модуля на дистанцию и оптику меньшей кратности. Ибо на ближней дистанции я жестких пряников огребался с этим трехкратником. Да и вообще, GKS это немного не тот ствол, на который лучше всего вешать трехкратник. Иначе, дела обстоят вот у такой компании от заумаща. Мне примерно такой сборкой бока мял какой-то умелец в рейтинге где-то неделю-две назад. Единственное, что я бы увеличенный магазин поставил, так как дистанция тут очень приличная для пистолета-пулемета. Сегодняшний пул оружия не с потолка, кстати, приплыл. Например, lk 24 улучшает практически каждый сезон, и сейчас она на очень достойном уровне. что тоже бодро себя чувствует, а про ХГ-40 и ДжКС Мои постоянные зрители и так знают Хорошие сильные ППшки, но не сильно востребованные И одна из причин их темп стрельбы как говорится, присылай в нашу редакцию новой сборки и жди себя в выпуске. Телеграм-канал уже тут, в описании смотри. Кстати, как думаешь, кто победил? Подписчики или бустеры? Давай-ка в комментариях разберемся. Ну а рядовому черину и Юниту спасибо за подписку на бусти. Будет желание, и ты вливайся, чтобы в новых выпусках мелькать. 3000 кулакичей и новый эпизод не за горами. Это был Огнянский. Все только начинается.